Приветствую вас, близнецы! Сегодня посмотрим, что принесет вам месяц август. Ну, начнем с главных энергий. На начало еще 1-2 числа будет действовать соединение урана с Марсом в вашем 12-м доме. 12-й дом отвечает за все тайное, скрытое. Может быть, произойдет какой-то неожиданный неожиданное событие, которое выведет вас из равновесия и оно будет связано с какой-то тайной ну что-то неожиданное, знаете как удар в спину или же это будет просто инициация действий, направленных на улучшение своего здоровья, только такое неожиданное будет это действие вынуждены будете заняться своим здоровьем также начало месяца с 1 по 7 Сатурн будет образовывать квадрат к Марсу. Давайте на него посмотрим, с чем он будет у вас связан. Вот. Значит, это 12-й дом будет задействован. И 9-й, правильно? Так, 12-й, 11-й, 10-й, 9-й. Но крайне неблагоприятный в это время дальние поездки, крайне неблагоприятные, они могут принести... Опасности, вот я смотрю здесь аспект, он хотя и расходящийся, но все еще работает, прям третий, девятый дом это поездки, дальние передвижения могут быть крайне неприятными для вас, либо иметь неприятные последствия. С 9 по 11 Солнце будет образовать квадрат к Урану. Уран для вас, вернее не Уран, а Солнце будет тоже в третьем доме находиться. Посмотрите, какой квадрат будет формироваться. По теме дальних дорог, коротких дорог, переезда, всего тайного, работы, здоровья. Здесь по этим темам могут быть очень какие-то сложные решения вопросов. Что-то будет даваться по ним нелегко. Это Действие этого аспекта будет продолжаться до 14 числа. Сама по себе середина месяца будет достаточно спокойной, благоприятной даже для многих дел. Мы поговорим об этом чуть позже. 24 числа Уран станет ретроградным и может приносить по сфере 12 дома различные неожиданные перемены. Но я могу сказать так, что до конца года вам будет очень сложно чего-либо скрывать от других, а также могут быть, знаете, какие-то удары в спину, ну, образно говоря, от ваших врагов. Будет невозможно сохранить тайну и какие-то потери от тайных операций. 25-27 солнца будет становиться квадрат к Марсу, и здесь усилится негативная энергия, которая будет рассматриваться как раздражение, неприятие чего-либо. Но я думаю, что вы в этот дни повышенной конфликтности с вашей стороны. Ну, теперь давайте перейдем в следующую рубрику «Любовь и отношения». И смотрим, с 5 по 7 Венера будет образовывать благоприятный аспект к Нептуну. Вот он. Нептун, вот она, Венера. Для вас это сфера второго дома, ваших финансов, всего того, что вы имеете, зарабатываете. И благоприятный аспект к десятому, верно, так, двенадцатый, одиннадцатый, 10. Значит, это шанс получить какое-то вознаграждение, хорошие выплаты по своим трудам. Может быть даже улучшить свое профессиональное положение, улучшить качество своей работы, повыситься, возвыситься в карьере, найти ту работу, которая вам нравится, которая по душе». Но поскольку мы говорим о любви, то я думаю, что здесь может быть... Ну, Венера она отвечает как за финансы, так и за любовь, поэтому я на это тоже обращаю внимание. Думаю, что для любви есть шанс, если это будет встреча на работе, служебный роман. Можете связать, завязать свои отношения на основе каких-то общих трудовых будней, общих трудовых задач, решения их. С 8 по 9 одновременно будет формироваться аспект от Венеры к Плутону, и он будет давать очень большое сильное напряжение в чувствах и эмоциях. Это аспект часто связан с разрывами в отношениях, когда чувства преобладают над разумом. Неблагоприятный период для финансовых вложений, для финансовых трат. Плутон здесь для вас идет по восьмому дому. Восьмой дом это могут быть, знаете, неприятности с любовниками, с любовницами. Ну, если говорить о финансах, то это могут быть крупные финансовые потери. А может быть даже наоборот, по, по Плутону здесь получение этих денег. Ну, хотя понаблюдаете. все-таки Плутон он часто что-то забирает и взамен может оставить что-то другое, но оно будет совершенно не то, что вы ожидаете. Теперь с 11 числа Венера переходит в Лев, во Льве она будет очень яркая, очень щедрая, время знакомиться, время получения подарков, время красивых. Эмоционально наполненных и с внешним блеском и лоском новых отношений Улучшение текущих взаимоотношений Ну и особенно будет интересен период с 16 по 18 ну Можно брать с 15, когда Венера станет в точный тригон к Юпитеру То есть две планеты связанные с радостью, с удачей, с счастьем Для вас это третий дом и он будет стоять в аспекте к одиннадцатому. Ну, это дружба, очень будут благоприятные встречи с друзьями, возможно, с ними очень благоприятное сотрудничество, получение подарков, радости, возможно, возникновение любви с кем-то из вашего дружеского окружения. Также благоприятен период для бракосочетания. Как раз вот здесь официально на это указывает третий дом и одиннадцатый. Далее, с 26 по 27 будет формироваться напряженный аспект между Ураном, Сатурном и Венерой. Посмотрите, как он будет выглядеть. Все это дело затронет ваш 12 дом. 9, так правильно, 12, 10, да, 9, нет, 8. 12, 8 и 3 дом. Но это опять могут обостриться неприятности с любовниками, с любовницами. И крайне неблагоприятно для любовных встреч вообще. То есть даже если вы абсолютно свободны, у вас все хорошо в личной жизни. Но здесь то, что касается тайных встреч, тайных свиданий, здесь аспекты разрывов и неприятностей. Если их перенести на финансовую сферу, то возможно неожиданные какие-то... Финансовые расходы, которые могут впоследствии вызвать у вас разочарование. Ну, теперь давайте перейдем к следующую рубрику, которая у нас называется Работа, учеба, социальная активность. С 4 числа Меркурий переходит в знак зодиака Дева. Это благоприятное время для начнется благоприятное время для активной работы, для учебы, для путешествий, для начала какие там бизнес-проектов. Особенно для этого будет благоприятен период с 15 по 16. Но ну, можете взять день туда-сюда плюс-минус. Я думаю, аспект будет все еще иметь действие. Просто именно в эти дни он будет особенно точным. Этот тригон от Меркурия к Урану. Для вас это... Четвертый дом и двенадцатый. Ну, вот в этом случае как раз будут благоприятно складываться ситуации для вашего дома и для вашей семьи. Особенно благоприятно для тех, кто работает на дому. Здесь возможно установление очень выгодных связей и получение от них впоследствии уже каких-то... Ну, не каких-то, а финансовых, хороших финансовых результатов. С 20 по 21 Меркурий будет формировать аспект к Нептуну. Ну, с одной стороны, он дает заблуждение в чем-то, дает какую-то фантазию, которая ведет к невозможности видеть реальную картину, даже к потерям, но одновременно он будет формировать в Меркурий аспект к Плутону, вот который как раз дает задел на будущее, на получение прибыли в будущем. И для вас это тема четвертого дома, восьмого и десятого. Ну, я думаю, так, что особенно для тех, кто работает, вся работа связана с алкоголем. Или может быть с программным обеспечением вот, Айтишники Вот для вас здесь могут открыться Очень интересные перспективы Которые упрощат упрочнят ваше положение в будущем С 26 числа Меркурий перейдет весы И решение ваших вопросов будут больше зависеть от вашего окружения, будете более дипломатичны, даже иногда в ущерб себе. Для вас это тема пятого дома, это любовь, это отношения, будете пытаться подстраиваться под ваших партнеров, Ну, вот так, такие будут унести энергии, не только о любви, но и в рабочей атмосфере в том числе. Далее еще с 13 по 14 Меркурий, вернее не Меркурий, а Марс был в тригоне к Плутону. Это благоприятное время для риска в бизнесе. Вот он Плутон, вот он Марс. Да, вот сможете действовать. Я даже думаю, что это вот время для действий, для активных, для бизнеса, для, для риска каких-то начала рискованных предприятий, для формирования чего-то нового. Можете брать 12, 13, 14, 15. 20 числа Марс переходит в Близнецы. Ваш знак. И это уже говорит о том, что вы станете еще более контактный. То есть вы прям еще больше. Вы и так достаточно коммуникабельны. Еще больше активизируетесь. Есть минус в том, что вы можете терять направление своей энергии. Вам захочется больше знать, больше везде успеть. Постарайтесь сосредоточить свои действие на чем-то более важном, более конкретном. Теперь по фазам Луны. 12 числа состоится полнолуние в Водолеи. Так, Водолея для вас это 9 дом. Так, правильно, так, 7-й, 8 9-й, да. И здесь могут быть сложности. Сложности в чем? Ну, с партнерами издалека, наверное. Потому что здесь Сатурн в соединении с Луной. Или какие-то потери могут быть издалека. Если, например, у вас там есть недвижимость, может какая-то сделка оборваться. Ну, то есть что-то издалека может принести вам разочарование и необходимость ну, срочно и быстро принимать решения. 27-го 27 состоится новолуние в Деве. Дева для вас четвертый дом, поэтому здесь, скорее всего, будут... Инициированы какие-то новые дела, новые начинания, связанные с вашим домом, с вашей семьей Будет акцент на финансовых вопросах вашей семьи И распределение этих ресурсов Может быть начнете там планировать, на ну, что-то собирать Для того, чтобы в дальнейшем в вас что-то вложить что -то, то, что касается своей семьи Ну что ж, близняшки, надеюсь, что месяц август принесет вам много позитивных событий Желаю, чтобы он прошел для вас удачно. Пожалуйста, поддерживайте меня, подписывайтесь на канал, кто смотрит, лайкайте. Это помогает продвижению канала. И до встречи в следующих прогнозах.